Последнее в время, последнее время говорят, э, заставляют людей учить родной язык. Такого не должно быть. Человек должен знать свой родной язык э, уже как бы с пеленок. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета в рамках праздника Международного дня родного языка состоялась лекция на Ильи Фаизулиной, доцента кафедры русского языка и методики его преподавания. Темой для лекции выбрали многообразие языков в Республике Татарстан. Основная мысль – это сохранение родного языка. И популяризация именно употребления родного языка в повседневном общении, включение переписки на этом языке. Потому что, вы знаете, что наша страна довольно многонациональна, и, к сожалению, много языков, малых, уже находится на грани вымирания. Открытая лекция представляла из себя рассказ о исторических и культурных предпосылках многоязычия, также обсуждение статистики проживающих народов на территории республики. Студенты отмечают важность проведения подобных мероприятий. Сегодня проходит международный праздник День родных языков, и как раз по этому случаю данная лекция очень актуальна, так как в нашей республике проживает большое количество представителей разных народов и, и наций. Отметим, что проведение подобного рода мероприятий помогает студентам из разных стран изучить культуру других народов, а также окунуться в историю своего родного языка. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз.